Good day, sir, снова R, и недавно вышел самый ожидаемый мод на Portal 2 – Portal Reloaded. Кто-то окрещивает его не иначе, как Portal 3 от мира модинга. Модификация даже получила похвально от Stop Game, что равно оценке 3 из 4, но так ли хорош ангел, каким его рисуют? Давайте сейчас и узнаем. Для начала поговорим о главном – о головоломках и механиках, благодаря которым этот мод и стал так хайпить. Теперь двухпортальное устройство прошлый век. Ведь лаборатория исследования природы порталов изобрела трехпортальное устройство. Третий портал, который нетипичен даже своей формой, позволяет игроку перемещаться во времени на 20 лет вперед, если тот в настоящем, или на 20 лет назад, если тот в будущем. Отличить настоящее от будущего просто. Специально для этого испытания лаборатория приостановила обслуживание целого крыла на 20 лет. По крайней мере, по официальным данным. Поэтому... В связи с внедрением этой механики, испытания стали гораздо сложнее. На их фоне, Portal Stories, Мел и Рексаура просты как торт за 3 копейки. Интересно, существуют ли реально торты, которые продаются за 3 копейки? Наверное, вряд ли. Ну ладно. Запутаться в отрезках времени легче легкого, так что проходить мод лучше на свежую голову. Перейдем же к следующему пункту. Говоря об этом моде, не стоит забывать, что это не просто головоломка, а мод на Portal 2. А Portal 2, как мы знаем, не просто головоломка. Это игра с хорошими сюжетом, лором, музыкой. Давайте же, учитывая то, что я только что сказал, рассмотрим сюжет самой ожидаемой модификации на Portal 2, подаренной нам в честь, стоит сказать, десятилетнего юбилея игры. Итак... <кх -кх -кх -кх Главная героиня просыпается, проходит 25 камер испытаний и либо засыпает обратно, либо выходит наружу, где ее убивают зомби. И. И, и это что, все что ли? Весь сюжет самого ожидаемого мода на сюжетную головоломку выпущенного в честь ее десятилетия? Что ж, ладно, ладно. Разработчик хотя бы сюжетно попытался обосновать функцию сохранения. Don't be! We can simply rearrange the atoms you are made of and put them back together. Good as new. Ну, тут возникает еще один вопрос. Как же тогда работают быстрое сохранение и быстрая загрузка? Этот телепортатор ведь не везде установлен. А еще давайте вспомним камеру испытаний 22. Хотя нет, сначала то, что было перед ней и после нее. Все всегда работало так: спавнишь куб в настоящем, спавнишь его и в будущем. Передвигаешь в настоящем, передвигаешь и в будущем. Переспавнишь в будущем, появляется новый куб в будущем, который зависит от того же куба в настоящем. Вроде ясно, да? Но на этой камере разработчик, видимо, решил, что раз то, что независящее от куба из настоящего куба из будущего вдруг начинает от него зависеть при попадании в камеру нелогично, то нужно это срочно исправлять. И он исправил это. Правда, только на одну испытательную камеру. То есть на эту, 22-ю. Почему? <г��> Ладно, что у нас там дальше? А, музыка! Вот скажите, те, кто играли, вы запомнили хоть какой-то трек из этого мода, кроме вот этого? И этого? Если нет, то поздравляю, я тоже. Если на озвучку автор позвал Гарри Каллагана, то почему было его не позвать в качестве композитора, он ведь такие шедевры пишет. Послушайте хотя бы саундтрек Portal Story S.M.E.L.E. Или Aperture Tech. Возможно, он бы потребовал оплату за свой труд, но кому? Этот мод был на всемирном хайпе. Автор просто мог создать страницу на Патреоне. Уж я уверен, ли бы ему почти все подписчики того же Гарри Каллагана. Теперь еще пару слов о дизайне. Как вы, скорее всего, знаете, камеры испытаний в лаборатории можно изменить до неузнаваемости, и все благодаря тому, что они состоят из полностью подвижных панелей. В связи с этим у меня возникает вопрос. Что это за каменная постройка времен Portal 2005? Ладно, пес с ней, с этой постройкой. В основном камеры выглядит нормально. Правда, иногда в камерах в настоящем времени не хватает фильтра, добавляющего картинке холодный оттенок. Но это что за хрень? Кто дизайнил главную героиню? Ну, ладно, довольно об этом. Поговорим лучше о чем-нибудь ином. Все-таки у самого ожидаемого мода, выпущенного в честь юбилея основной игры, должны быть хоть какие-то однозначные или хотя бы почти однозначные плюсы, кроме сложных испытаний, новой механики и левел дизайна. Должно же ведь, да? Но разработчик так не посчитал. Итак, локализация. Сейчас подождите, только сменю музыку. Очевидно, для того, чтобы получить четвертый клейм подряд. <къем> локализация Раз этот мод хайпил по всему миру И разработчик это знал с вероятностью в 99% Потому что название мода и дата его выхода на это намекают У него должна быть хорошая локализация на разные языки мира Хотя бы на EFIGS То есть английский, французский, итальянский, немецкий, испанский И локализация на эти языки есть Даже не только на них, есть и русский язык В общем, что могло пойти не так? В моде локализованы одни лишь субтитры, вот что. Да, все верно. Даже интерфейс почему-то решили не переводить, только субтитры. Проблемы не только с русским языком, но и со всеми остальными, кроме английского, разумеется. Самый ожидаемый мод во всем мире. Чё, в целом перевод вроде как нормальный. Вроде по этой теме все сказал. Переходим к итогам. И эту копирайтовскую музыку можно уже сменить. Итак, в целом, камеры испытаний сложные, что хорошо, механика класс, сюжет фя. Может, у мода есть мастерская, которая бы исправила в таком случае итоговую оценку, а нет, мастерской нет. Значит, мод скоро умрет. Или уже умер, потому что за этот месяц я о нем ничего не слышал. Музыка ну такое, дизайн середнячок, подход к локализации максимально ленивый, но перевод субтитров на русский вроде норм. Даже Aperture Science перевели как лаборатория исследования природы порталов, чего я давно не видел в модах, а это скорее хорошо, чем плохо. Итак, достоин ли Portal Reloaded звание Portal 3 от мира Модинга? Хе, конечно нет. Разве что только звание MAPAG для Portal 1 от мира Модинга Portal 2. Не, ну правда, ну. Тут с такой обалденной механикой, с таким малым количеством камер испытаний и с таким неожиданным отсутствием сюжета даже мастерской нет, хотя мод вышел в стиме. И в итоге моя оценка 6 из 10. Только благодаря механике и сложным камерам. Если вы не согласны с моим мнением, то секция комментариев всегда открыта. Если, конечно, YouTube не решит ее без какой-либо причины закрыть. Только без мата, потому что матерные комментарии YouTube зачем-то удаляет без возможности восстановления. А на этом все. подписывайтесь на канал, ставьте лайки, звоните в колокол, заходите на сервер в дискорде, на бусти, в общем, все ссылки в описании. Бай-бай, сэр!